Чего надо-то? Чего ты лезешь? Женихаться захотелось? Так я уже занятая, понял? И потом сначала побрось, а потом рожу суй. Да вы что? Ничего, отвали, говорю. Тебе, может, мой чемоданчик приглянулся? Гена! Ген! Определи, кто ему больше приглянулся, я или чемоданчик? Вы неправильно меня поняли. Да я тебя сразу поняла, с первого взгляда.